Кстати, всем привет, друзья и зрители! 2020 год. На Алтае были замечены два неопознанных летающих объекта. В общем, так и было. Но на самом деле это не были объекты. Вооружение России очень опасно. Да и странность того, что на самом деле там было, мы можем видеть на экранах, кстати, да. Вы все сейчас будете задавать один и тот же вопрос. А что за вертолет рядом находится? Это вертолет китайской народной армии. Владимир Путин подписал несколько рядов законов о том, чтобы сотрудничать с Китаем. И они начали с российскими учеными создавать такую необычную оружие. Это оружие наподобие из фильмов ужаса. На самом деле много чего странного вы не знаете. Да и кто узнает, если это, дорогие друзья, реальность страха того, что вы должны прекрасно понимать. Множество ученых работали над этим проектом. У этого проекта множество названий. Еще его не опубликовали военные структуры России. Но это скоро. Будет. Кстати, очевидцы, которые засняли, утверждают, что это не НЛО, а вооружение российской армии, которая была сконцентрирована в этих местах. Да-да, вот такой Алтай. Ну а теперь к второму видеосюжету. 2020 год август в 15.00 группа туристов запечатлили неопознанный летающий объект кстати тогда же они начали говорить что это летающий объект и это очень опасно но в общем случилось так что и должно было случиться недалеко от этого места была скрытая полоса аэродрома в общем это очень странно звучит, но на самом деле этот аэродром охраняли три поста. Чтобы до него было добраться, надо было пройти несколько чаш леса. Но суть в том, что в этих местах нашли не просто объект НЛО, как все утверждали, а военную базу России, которая имеет на вооружение этот объект. В общем, очень странно звучит, но на самом деле так и есть. Кто-то скажет, что в горах Алтая может много чего летать, да и скрытая информация, которую вы видите, это не скрытая уже. В общем, вот такие необычные рассказы, которые вы сейчас видите, были запечатлены именно туристами, которые прогуливались по горам Алтая. В общем, вот такая, но очень интересная военная структура. А теперь к третьему видеосюжету. Мы идем. Ну а этот вообще сюжет очень странный. Кстати, вы видите, как объект просто парирует над огромной воронкой. В общем, как это объяснить, очень тяжело. Но здесь есть множество интересных и необычных действий. В общем, эта подземная база военная России как раз обвалилась случайно. Я не знаю из-за чего, может из-за снега, может неправильно собрана была база. Но суть в том, что этот объект, который вооружение России создало, циркулируется над этой можно сказать, воронка. В общем, это очень странно звучит, но эта воронка произошла в 2021 году около 15-18, э, 3 января, если я не ошибаюсь. Но это очень странно звучит, но множество других очевидцев, которые снимали эту картину, просто военные позабирали фотоаппараты и флешки. Вот так, не снимайте там, где вам не разрешают. Ну и последний, дорогие друзья, видеосюжет, который я подготовил, вас это удивит. Это в этом году был заснят необычный видеоролик. Это необычный формат видеосюжета, который запечатлили китайские ученые на проверке этой технологии стелс. В общем, мы видим 4 объекта, которые парируют над Алтайскими горами. Владимир Путин, Шайгу и несколько генералов Китая с учеными создавали на протяжении несколько десяток лет вот такое вооружение. В общем, на каждом этом объекте установлена эмблема китая и россии это очень странно звучит но множество других явлений которые были проверены уже в ходе это аляска дальний восток япония и другие страны которые часто замечали как под названием нло кстати сша удалось сбить один объект который упал на аляске кстати говорят случайно или нет Никто не может объяснить. Но там и была именно Советский Союз и Россия. Теперь задайте вопрос сами себе. А НЛО летают все-таки над нашими головами? Или все-таки это вооружение российской армии или Китая? Я надеюсь, вам было очень интересно увидеть и услышать несколько очень интересной информации. И которая сейчас происходит по всему миру. Не забывайте ставить лайк, подписываться. Ну а с вами был Тайна НЛО. До новых встреч.